Итак, уважаемые радиослушатели, мы уже настроили не только нашу волну, но и страничку в Фейсбуке, а значит, приглашаем вас присоединяться и посмотреть, что в нашей студии появилась уже женщина, шикарная женщина, великолепно выглядит, которая выглядит, вернулась к нам. Welcome back тебе, Катя. Спасибо. А также женщина-астролог, женщина-умница, и как уже повелось у нас в рамках утреннего коктейля, наш главный механик космического корабля. Катя Асмус, доброе утро. У -у -у. Привет, я так рада вас видеть, ребят. Вот лето без вас. вот Да, Лето все без вас как-то прошло. Вот, ну, не хватало. Вот реально не хватало. Нам, раз, тебя тоже. И, и вас, да? да? Я просто, да, правда, соскучилась. Рада всех видеть, кто здесь. Рада всех буду слышать, кто нам какие-нибудь какие вопросы под нас задает. Вот И у меня как бы есть вопросы всегда с собой, но, однако, я с удовольствием еще отвечаю на какие-то иные. Кать, одну секундочку. Напоминаем номер телефона 305 434 3 -4 -5 -5 -6 -6. Друзья, на этот самый номер вы можете присылать ваши вопросы, адресованные Кате. Но позволь, я начну даже, наверное, не столько с вопроса, который относятся к октябрю, а с вопроса, которые относятся сейчас абсолютно ко всем людям земного шара, да, и которые ждут каких-то новостей. Ну, Но, во-первых во первых, есть ли Надежда. жизнь fakt, на да. Марсе? Да. <смех> можно ли туда <смех> релантироваться? Да, может быть, uh -huh. туда всех, да, быстренько Я надеюсь, что нет, все так плохо. <смех> это первое. И, здесь. И, и, и, и самое важное, вот сейчас, да, когда бы это не произошло, это все равно только впереди, а жить-то нам сегодня, вот как не поддаваться общему о -о -о негативу, который сыплется со всех сторон, да, и как, собственно, взять в руки все, что происходит, и, ну, коли дано, надо это прожить. Как и что прожить? звезды говорят? Право первого вопроса, как взять судьбу в руки да. и держать ее, удержать. А, значит, ну, тут много вопросов, да, как бы степ-бай-степ будем отвечать. Mm -hmm. Соответственно, э, сформулирую, пожалуйста, свой первый вопрос, потому что это был такой общий... Тут я могу с последнего начать. Как держать себя в руках? Mm -hmm. да, давай, давай. Вот, давай по поводу... Как... Да, по поводу того, что, конечно, сейчас это называется вселенский бег, да, и, естественно, это паническая как бы ситуация, не только потому, что есть кто-то, кому надо бежать, да, а еще и потому, что есть абсолютно не поним ну то есть не то что не понимание а абсолютно неизвестность в... в тех местах куда люди бегут то есть по сути к сожалению мы можем кальку взять с 1917 года и за ним да то есть вот этот кто Булгакова читал который написал Бег вовсе не по своей биографии, а по, со слов своей второй жены Любы Белозерской. Она была в эмиграции, да, а Любу никогда не был за границей, его не выпускали. Вот, но он очень подробно все это описал, вот весь этот ужас побегов никуда, да, с вещами или без вещей, там с там рюкзачками, без рюкзачков. При этом, значит, первое, что происходило с бегущими, да, на уровне паники. Они как бы естественно не имели возможности отличать правильные источники от неправильных. И очень много мошенничества. На таких вещах первый ужас бега любого ⁇ это сопутствующее ему мошенничество. Это номер один, который мы должны для себя отметить. Мошенничество происходит и на месте побега, откуда бы он ни был. То есть то же самое сейчас происходит в Украине. Там уже квартиры уехавших продаются аферистами. Там уже дела открываются, потому что, по счастью, там украинское правительство, она, в общем-то, за этим пытается следить, несмотря на весь этот ужас-ужас, который творится. Они как бы за своих граждан, ну, мы уже все убедились, как они за своих граждан борются. И они даже эти вещи пытаются отслеживать и контролировать, как вот эти люди покидают место жительства по причине да, войны, и кто-то уже замечательно совершенно продает их квартиры по поддельным документам, и находятся Слушайте, такие какой чудесные люди, которые это покупают. Спрос рождает да. предложение. Соответственно, все, что касается, когда ты а, релацируешься в какую-то другую страну, ты попадаешь тоже в руки мошенников, можешь попасть, потому что ты не знаешь, как там, ты не знаешь, что там, ты не знаешь, как там жить, и ты не знаешь, как переезжать. Да? И сейчас, конечно, у нас куча огромных вот этих чатов, где это все... Я просто даже скажу, что я сама волонтерствую в Ковчеге, многие знают Ковчег, как конечно. по помощь в релокации да, людям, и, и в других там я программах волонтерствовала, помогала, как бы, когда люди бегут в панике, еще когда война только начиналась, им mm -hmm. нужно связной. Ну, потому что у них то нет интернета, то у них, естественно, шок там и ничего не Связной из этого города в тот, кто тебя примет там. Где... Вот я так волонтерила на интернете. Вот, Соответственно, сейчас вот я немножко с Ковчегом а, пытаюсь что-то сделать, пытаюсь помочь, и мы, кстати, завтра делаем, кого вот эта тема волнует, переезд в Америку, мы, кстати, делаем завтра, а, в, будет а, вебинар по этому вопросу с паралегалом и с риэлтором. То есть специально сделали такое, как бы, да. Как а, можно к вам подсоединиться, а, если сейчас у нас захотят радиослушатели? Очень просто, идете на мою страничку в любой соцсети, в Инстаграме и в Фейсбуке, там висит реклама и это будет в зуме и про по ссылки как бы вы зайдете. Страничка, как называется, да Юль, озвучишь? Екатерина, Екатерина а, Асмус, Асмус, я везде а, под да, своим Асмус, именем. Да. Собственно, мы можем даже кинуть ссылку на этот зум в наш запись этого самого сегодняшней передачи и кому надо, чтобы люди могли присоединиться. Это важно и для тех, кто еще там, и для тех, кто уже здесь, потому что приехав, ты тоже попадаешь в лапы мошенников. Как бы нам это неприятно не звучало, но тем не менее полно ничего и юристов, и риэлторов, и кого ты хочешь, а уж я не говорю, когда там идут переходы через что-то, куда-то, да, то ты попадаешь в лапы мошенников. Значит, какая, какой здесь совет? Конечно, не пытаться побыстрее что-то сделать, все-таки сделать research, так или иначе, в каком положении ты не находился, чтобы не потерять все свои деньги, потому что если ты кому-то отдал деньги, ты вообще остался без помощи. Отдал деньги, отдал там информацию, не туда ты поехал, что-то произошло. То есть это первое. А нам в любом случае, всем в этом случае нужна коррекция Марса. И у меня на страничках, на моих как бы и в Фейсбуке, и в Инсте, и в Ютубе всегда очень много есть рекомендаций коррекции Марса, разнообразных. Потому что паника это разбалансированное чувство уверенности в себе. да, То есть чувство страха, оно рождает панику. Как бы и, и ложная информация, и вот пропаганда, вот ты говоришь, сейчас отовсюду несется вот это вот. Это нехорошая энергия Раху. Раху проводник информации, и мы собственно с помощью этого Раху сегодня здесь сидим и прекрасно общаемся. Да? То есть он нам очень помогает. Но если он является глашатым пропаганды, чего-то плохого, он нас убивает. Соответственно, как не поддаваться на э, вот эти вот, вот эту пропаганду? Но ну, на самом деле э, силовым методом в отношении себя выключить телевизор выключить все эти вот тревожащие информативные источники. Да, сейчас, кстати, очень, очень много. Я смотрю, разражения. что с удовольствием, да, журналисты ходят, там все это в красках описывают. И даже ураган прошел, уже все, все знали, да. да, если локально. Они подходят и вот это вот все муссируют, муссируют. Уже показывайте, как людям помочь, что сделать, как решить, Они а не, не, не вот раздавать ну, масштабы. Да. Да, ну, понимаешь, трагедии. что дело? Мы здесь должны совершенно точно перейти на сторону правды. К кому что в этой истории нужно? Если я журналист, и, извините, это моя зарплата и моя карьера. И я буду муссировать вот это вот. Согласна. О! Ну, когда мы <свят> все немножечко остановимся в погоне за это моя профессия, это моя...", а чуть-чуть, а если каждый, ну, хотя бы чуть-чуть проявит человечность... Опять же, это твоя профессия, ты журналист, пожалуйста, иди и, и, и, и собери репортаж Он у тебя тоже найдет много откликов, если ты захочешь показать место Или, опять же, вот а анонсировать какую-то встречу, как помочь, как собирают Какие вот есть маленькие герои, там подростки, им по 13-14 лет На этом тоже можно сделать деньги, но почему-то на но беде нет. легче Я сейчас скажу в секретную информацию, пристегните ремни безопасности Дело вот в общем. Человечество, к сожалению, деградирует. Оно деградирует во многих областях, это не новость, но мы говорим о конкретной области. Оно деградирует своей кровожадности и резистентности к чужим страданиям. И я даже скажу, какой механизм это запустил. И вот точно никто не угадает, но, к сожалению, я как работник кинематографа много лет проработала в кино, и многие знают, что я как бы, этому отдала достаточное количество лет, но, тем не менее, я должна сказать, что именно кинематограф в одномоментно, и скажу, когда и кто, превратил нас в монстров. Мы, посмотрите, что мы делаем. Вот посмотрите, мы сидим перед телевизором, смотрим ужастик с хоррором и едим еду. Это можно было себе представить вообще когда-то в нормальном обществе, в приличии, даже просто сто лет назад. В средневековье, допустим, это было окей. Потом, значит, общество пыталось подтянуться слегка и перестало, там у них хотя бы за обедом пели певцы. Да, красота. Ренессанс. Вот, в Средневековье, например, можно было прекрасно обедать, всем известны иезуиты, там, Петр Первый, Господи его спаси, прекрасно обедали, не отходя от рабочего места, там пытошное, да, там эти подвешенные крутятся, ну, тебе времени нет, ну, обед, тебе ланч. Ты не можешь с работы уйти. Ну, ты же вот иногда сидишь, не можешь с работы уйти. Да. На, на работе, да? ну Палач тоже. И как бы этот-то. У, у меня друг патологоанатом работал. Я просто, я, я, я, я, реально. Он говорит, что упаковывали ну, какие-то там пакеты да, ну, трупов. Он говорит, кто-то побежал за пирожками, конечно, говорит, схватил пакет, пирожки. принес пирожки в этом пакете. Кошка Они посмотрели, говорит, ну, ну съели мы. ну Сначала на трупе лежал пакет, потом да на трупе полежал, ну ничего. Да, Нет, ну это издержки профессии, это наш, да, вот. это А мы же понять. говорим о профессии, а мы uh -huh. уже все, понимаешь, потому что мы рабы этого кинематографа, а кинематограф уже извратился и стал телевизионной пропагандой, то есть сейчас все уже рабы не сериалов, раньше сидели там, когда Сиси -Си Кэпфел из комы выйдет, вот сейчас ты можешь смотреть 100 серий, полгода Сиси -Си Кэпфел каждый раз лежит, и ничего не происходит там к нему кто-то подходит и говорит, какая он сволочь, да, и все, больше ничего. Это в 90-е мы могли, да, это было интересно. Сейчас уже такое не прокатывает, потому что нет, action должен быть. Соответственно, уже даже этот телевизор, как сериальная продукция, как кинопродукция не катит, мы же хотим, крово мы кровожадные, мы хотим с места убийства новости. И этот журналист, это не я, как сказать, сейчас не выступаю как адвокат дьявола, да? хотя я могу выступить как адвокат дьявола за кого угодно. Потому что нет никогда черно-белого, всегда есть ту и стоит. Но он не будет получать карьерный рост, если он не будет горячий. Я в журналистике работала, причем в культуре и в социальных. Э, мне еще было 20 лет, только, только началась перестройка. Я работала пишущим журналистом по социальным программам. То есть я тогда уже вот этот ужас пережила, что без жареного ты вообще ничего не подашь. И помните, если 600 секунд. Конечно, помню, только здорово, жареное. Да? А да. до этого ведь нас в Савдепе этим не кормили, в общем-то. А это было новое. Но началось гораздо раньше. Кинематограф, когда немое кино перешло уже в говорящее, и тот самый гражданин Хичкок великий создатель ужастиков, он перевернул очень сильно вот этот момент, когда люди стали кровожадными. До этого сколько угодно мы читали, но читать это немножко другое. Ты один с этой книгой, а кино, это масса смотрит на ужасы. С тех пор, да, вот середины середине 20 века, соответственно, у нас получилось с тех пор мы очень сильно прошли вперед в потреблении ужасов. И если этот человек, журналист, мы сейчас о ней говорим, не под даст под соусом вот это кровавое мясо, у него не будет рейтинга передачи. Если у него не будет рейтинга передачи, то, ну, короче, мы же говорим не о таких вот каких-то организациях, которые не являются топовыми, а мы же говорим о топовых провайдерах новостей и вообще там всего. Соответственно, вот это, что мы можем с вами, возвращаясь к началу, выключить вот этих людоедов, это все равно, что у тебя домой пришли там людоеды и начали препарировать труп у тебя в гостиной, Господи, радостно рассказывать, радостно пяточная, вау, че сегодня. Так радостно все начиналось, день улыбки, день улыбки, день улыбки, поэтому с улыбкой выключаешь кровожадные новости и живешь спокойно. И препарируешь уже с улыбкой сам, сам, себе чего-то. И оставляем только информацию, которая нужна. То есть, какая самая большая проблема сегодняшнего дня? Перепотребление информации. Тебе, вот ты можешь взять и взять и выписать. Вот я смотрю вот это. И жестко очень. Мне это надо? Нет. Мне это надо? Нет. Мне это надо? Нет. Мне это надо? Нет. Зачем я себя держу на крючке этой ненависти, этого страха, этого ужаса? А это говорит о том, что я не могу чувствовать позитивные виды чувств. Это диагностика. Если я погружен в страх, ужас, ненависть и агрессию, это значит, что у меня уже не, не работают хорошие виды чувств. Значит, друзья, а, с этим мы разобрались. Слушайте больше радио Ройсей. Здесь много позитивного. Это первое. А, ну и, а, во-вторых, конечно, а, да, фокусируемся на том, чтобы а, что-то видеть хорошее. Поэтому сейчас масштабно а, психологи, психоаналитики, социологи рекомендуют продолжайте ходить в музеи, продолжайте любоваться красками природы, продолжайте, иначе вы а, тотально впадете в этот психоз, мировой. Кать, тогда следующий вопрос, сразу переходим в октябре. На что э, обратите внимание? Э, где радоваться? Где черпать этот позитив? И опять у нас сложный вопрос, потому что октябрь а, да, месяц, конечно, тяжелый, потому что весы знак очень сложный. Мы сейчас скажем, что тут лучше поделать и что лучше не делать. Вообще весы знак тяжелый, знак сложный. И те, кто родился по знакам весов, особенно в начале октября, кстати, у меня скоро день рождения. Да. Это у тебя у правильно. Да. Сейчас мы а и про тебя. Они все немножко знаем. люди. Ну, вот сегодня у нас день рождения у Путина, вот может быть мы сейчас проверим не характеристика. Надо. Характеристика совпадает или нет? Нет, Очень не интересно. совпадает, это же нумерология другая. Но то, о чем я говорю сейчас, совпадает и услыши имеющие уши да услышат. А, тогда раскрою вам присягните ремни безопасности. Тогда раскрою вам большой секрет. Начало октября а, есть еще такие временные периоды, которые в соответствии карт Таро лучше всего по, как бы, ну, могут быть поняты, потому что это визуальный язык Бога. Не буду всю эту историю рассказывать, но этот период соответствует тройке мечей. Тройка мечей имеет изображение абсолютно наглядное. Сердечко, в которое воткнуто три меча. Это человек с разбитым сердцем. Поэтому начало октября люди, у них, у всех повышенный Уровень депрессивности при рождении. Чаще всего, и если только у него не очень прям позитивное окружение в семье рождения, когда они из него вытащат эту депрессию как бы в большей степени своим воспитанием, то у него будут серьезные проблемы. Мы проблемы называем кармическими задачами. У любого такого человека будет серьезная проблема о самореализации с позитивным наклоном. А это люди либо очень творческие и, и очень амбициозные. Очень творческие и очень амбициозные. И это все завязано на эго. Там, конечно, очень много зависит от числа рождения. Мы сейчас не будем обсуждать, потому что число дает ключевое еще решение к пониманию этой проблемы. Но тут важно, чтобы человек, а, мог самореализоваться, причем очень серьезно служить людям, но при этом экологично. Потому что он будет тянуться, в первую очередь, служить неэкологично. Почему? Потому что весы – знак воздуха. Воздух – это меч. В хорошем смысле поднятый вверх меч – это знание, интеллект. Это очень нам важно. Мечи играют огромную роль в нашей жизни. Знаки воздуха – Опущенный вниз меч – это, соответственно, поражение. Отсюда у такого человека может быть много депрессивности. И направленный на кого-то меч, что очень любят делать знаки воздуха – это, понятно, да, это насилие. Вот, соответственно, речь таких людей часто бывает резкой, и они должны очень себя тренировать, чтобы это… Пере... Как? это перекрутить, как вообще весы использовать, как себя использовать, в, ну, в целях хороших. Это интеллектуальное развитие, в первую очередь. Интеллект, весы – это интеллект. Поэтому что можно в это время поделать? Что-то поизучать новое. Очень Хорошо постараться получать как можно больше детского удовольствия. Именно детского, потому что этого весам не хватает. Они такие серьезноватые, мягко говоря, и капризноватые. Поэтому именно маленького ребенка радости им надо себе раскручивать. Снять корсет... И там попрыгать на батуте, покататься на колесе обозрения, вот побалдеть идиотским образом. Это то, чего не хватает корсетным знаком воздуха. Мечи вообще, они это бывают очень такие, как бы в этом плане, слишком строгие. В том числе к себе. А поскольку себе строгие, они начинают на других. то проецировать, что я же себя держу. А эти еще раз поясываются. Вот я сейчас вам, значит, и так далее. Поэтому это время очень хорошо как раз для познаний, в том числе в области искусства. Вот, Юль, ты сказала, театры, музеи, это же очень творческий знак и очень знак искусства, потому что под Венерой. Угу. Хобби развивать очень хорошо. И правильно все психологи говорят, вместо того, чтобы смотреть новости, мечевые вот эти мечи летают вокруг, да, заземление. Мы берем Венеру не в воздухе, где она меч, а берем Венеру в земле, где она в тельце будет потом, но она там нам дает вот эту прочность. И нам надо искусственно себя вот в этом перегрузе информационном страхов, ужасов и нервов заземлять. То есть я, например, каждый день даю клиентам практики на заземление, потому что действительно у всех вот этот вот шок. Сядь, посиди, пойди в спа, Пойди там в музей, пойди, полежи на земле, подержись за березки, кому что нравится. И люди часто говорят, я не чувствую себя вправе. Но дело в том, что множить собой количество несчастных людей в мире, это э, играть в игру тех сил, которые это нам тут создали, и таким образом мы будем кормить их. Ну и правильно, Она это надо... еще и большой грех с да. точки зрения религии, какой бы Абсолютно. то ни было. Уныние, правильно. депрессия, это да. большой грех. Кто сердцем радостен, тот и ликом светил. Абсолютно верно, как сказано в Писаниях. Соответственно, мы не кормим силы зла собой. Угу. Чтобы не чувствовать неудобства по отношению к тем, кому хуже, чем тебе, просто помоги им. У нас у всех есть возможность передать информацию, передать старые вещи, передать деньги, поучаствовать в каком-то митинге. Зависит от того, что вам да, ближе. что вы хотите. Кому-то ближе просто поговорить по телефону, да. но я точно знаю, что есть масса людей, которые просто своим словом дают возможность людям понять, что вы не одни, мы за вас переживаем. Все, что можем, отсюда сделаем. Или не отсюда, а найдем какие-то контакты ближе, то есть людям важно даже просто чувствовать, что а, все там, кто под пальмами, угу. типа на пляже, да. а, они тоже сопереживают и, и, и не то, и что они просто помочь. кайфуют, да, а, радуются жизни, но еще готовы действительно готовы а, как-то посодействовать и как-то а, Кать еще быстренько а сейчас сразу, потому что это в кассу от Веры пришло сообщение нашей радиослушатель, какой интересный эфир и знаешь вот эти знаки Огня. Спасибо большое, дорогая. Что, да, Благодарю. спасибо. А, что еще? У нас просто, как всегда, регламент времени. Что еще из важного про октябрь? И, может быть, чуть-чуть забегая вперед, потому что но ну, это сейчас катастрофически всех интересует, может быть, э, что-то еще очень важно сказать, успеть э, сейчас. Все хорошее быстро заканчивается, как наш эфир, поэтому быстро, галопом по Европам, рекомендации. Сейчас, значит, весы перейдут в Скорпион. Скорпион у -у -у. хуже весов. Еще сам по себе хороший У нас сейчас нагретое, у нас все перегретое, а там еще влезет солнечное затмение. Про солнечное затмение сразу говорю, не пишите про затмение, не смотрите на затмение, это огромное оскорбление Сурья-Дева. Не надо лезть в затмение, это плохо. Почему? Это, кстати, будет в конце октября или уже в это ноябре? Это будет в конце октября, угу. и, в общем, кому надо подробности, не сейчас я буду смотрите мои странички, я все там пишу подробно. Значит, по весам, короче говоря, что нельзя делать, очень важно, не вступайте ни в какие споры, не пытайтесь никого переубедить. Если вы видите, что человек безнадежен, но он своей позиции, просто уйдите. Не надо тратить время на человека, чтобы его переубеждать. Ни на кого не кричите, не пытайтесь дома решать вопросы криком только потому, что вам плохо. Лучше пойдите, проритесь на океан или в лес, или где вы там, не знаю, как где угодно можно взять вот я, я не шучу взять эти самые хоть каждый день метлу там в швабру и бить подушку проритесь проматеритесь проскажите все этому миру что он там заслуживает этим вот прекрасным лидером и кому угодно все выскажите не отказывайте себе не держите в себе потому что это очень важно иначе вы будете болеть но не на близких Близкие просто не, не, ну, не должны от этого страдать, поэтому делайте что угодно, сни, сливайте негатив любым путем, когда мы умеем позитивно сливать негатив, мы просто его в помощь преобразуем, в служение людям, если мы еще не можем, да, у нас возмущение через край, берите что там подушки, диваны, швабры и бейте. Просто бейте. Значит, на, а, избегать ссор обязательно до, как бы и в, в октябре, и в, и в ноябре. ноябре. Собственно, их всегда надо избегать, но это острые, острые времена, потому что Скорпион он управляется Марсом, это огонь, а сам он знак водный. То есть, что получается, при любом конфликте происходит самая страшная ситуация, когда вода соединяется с огнем, это водяной пар, столб пара. Там можно просто вылететь вообще вот куда угодно и кто угодно может вылететь. Поэтому, опять же, Скорпион знак творческий. Опять же, давайте сконцентрируемся: музеи, походы, путешествия, Марс это поездки, там все что угодно, заводняться, заземляться, хобби чего угодно. Если у вас путешествие сейчас, тем более какое то страшное там, да, релокация, то, соответственно, концентрируйтесь сейчас на сборе информации. Воздух помогает сбору информации, помогает путешествиям. Вот. И, соответственно, дальше, когда будет ноябрь, то концентрируйтесь на выборе перемещения куда именно, как и где можно, любые места, где можно заземлиться. И также помогайте друг другу. Самое важное в борьбе между силами против сил зла – это объединение. Не допускайте разъединения, потому что именно октябрь и ноябрь весы и скорпион – это знаки, которые могут провоцировать разъединение. Это знаки ссор. Поэтому держитесь как бы до последнего. Я могу дать совет. Вот вспоминайте, что как только вы своих со своими поссорились, вы бросили в копилку темных сил большую монетку. Большой вклад, да, да большую монетку. Вклад... Не будем вкладывать туда. Однозначно. Кать, спасибо тебе большое. Действительно, это, как всегда, было так интересно. И невозможно поверить, что полчаса с тобой в компании пробежала. Но, опять же, мы действительно никогда не скрываем, да, Кать, мы тебя тегаем, Поэтому всем тем, кто еще не заходил на аккаунты Кати, всегда могут это сделать, задать дополнительные вопросы, а может быть, даже получить консультацию. Ну и до встречи в начале ноября, дабы узнать, как, собственно, правильно прожить. Жить без каких-то потерь или действительно страстей, а максимально заземлиться и прожить то, что нам дано. До встречи в Скорпионе и приходите завтра на вебинар по релокации. Всем счастливо и хорошего дня.